Ну что могу сказать, ремонт закончен, все нам нравится, классно, бригада Виталия очень хорошая, советую вам делать почаще, и Виталий просто супер, молодец, все понимает, все четко, спасибо большое.